Я завел страничку для того, чтобы было все в одном месте, чтобы так я выкладывал по стримам и по прямым трансляциям информацию а, у себя там, в Фейсбуке на, стр... на личной странице. Сейчас решил сделать в отдельное место, чтобы, если что, вдруг... Ну, я люблю, чтобы по порядку все было, вот. и в одном месте это теперь будет. А, и сейчас мы обсудим по стрим-медиа, что там есть. Я расскажу примерно, что можно делать... Если у вас есть аудитория, и э, каким образом вы можете коммуницировать с ней с помощью прямых трансляций, не просто веб-камерой там, да, а с кнопочкой live от сети той или иной. Вот. Поэтому заходите. Тут мы еще пишем, э, приводим, кстати, примеры по трансляциям, которые уже были. Вот здесь вот я два кейса кидал, э, разбирал, что там есть. Вот у нас первый там банк и была вот это Да, пока два я скинул туда. И немножко пишу то, то о чем, чем мы занимаемся. То есть по прямым трансляциям. Поэтому, если интересно вообще направление по прямым трансляциям, заходите а, и читайте. Если какие-то вопросы, пишите. Вот во всем, в одном месте мы выделили страничку специально под эти цели.